такой, чтобы было похоже на этот цвет. В общем-то, голубая ФЦ и желтый могли бы вполне справиться с этой пропорцией. Вот наша разберенная, просвеченная солнцем поднятая волна. И, наконец, синий, то есть ультрамарин в теневых, в теневых пены. То есть белая пена в тени, вы видите, не такая уж и белая. Небу мы дадим красный и розовый оттенок. И на нашей картиночке, на нашем фотоматериале небо, ну, как, как обычно, как на фотографиях, мы сделаем немножко мглистым небо. Как если бы там мгла была, которая только что пролилась дождем, а вот свет вышел, и... и мы видим сзади мглу, сросшуюся с линии горизонта. Мглу неба, сросшуюся с линии горизонта. У кого есть изумрудная, прекрасно. У кого есть и изумрудная, и бирюзовая, еще лучше. Итак, изумрудная. Плюс голубая ФЦ. И вот этот глубокий цвет задней волны будет подтенять переднюю волну. Направление укладки вы видите по траектории поднятия волны. И здесь средний цвет, немножко бирюзовый, немножко голубоватый разбил. Здесь у нас тоже довольно темно. Подложим темноту. И, наконец, на переднем плане у нас коричневид, розовит. то есть розовый можно добрать, например, кротлак. Кусок каменной среды, немножко синит это среда в тени, поэтому плюс розовый, плюс синий. И вторая э, грядка этих скал будет чуть здесь. А здесь мы не будем устраивать э, снова камень. Мы здесь запустим волну, которая набежала, набежала, набежала. Эта кисть израсходовала свою задачу. Она у нас останется, если что. А, хотя мы же два сеанса работаем, поэтому можно ее. Её... Будет уже просто помыть по окончании работы. Теперь берем белила на кисть, я вот взял меньшую кисть и тоже строительную, и начинаю вмазывать, вмазывать белила по силуэту волны. Вот такой чирк и вообще жестикуляция, то есть красивые поступки на холсте желательны в укладке этой пены. Ее направление вот это, то есть она нападательное направление имеет, и старайтесь это нападательное направление Несколько демонстрировать. Можно чуть-чуть фактуры краски напустить, которая создаст вот эту взбитость волны. Можно пальцем сыграть. И будет такой глянцевый эффект. И, наконец, вот в этой местности, чуть-чуть тоже подпустим белильных пен. Чтобы эту пену показать, ее нужно просто взбить, как, как мужчины взбивают пену для бритья. Здесь взбитая, здесь лежачая. Снова взбитая, уходит за камень. И практически у нас готов первый сеанс этой картины. Все эти вот мелкие детали, типа вот этих, их пока можно не рисовать. Их удобнее будет набрать. Ну, уже по-сухому, уточняя детали. Можно мастихином немножко вот так затереть до глянцевого состояния. В данном случае даже добавлю Посмотрите, вот плоскость раздвоения волны. Вот здесь волна раздваивается. Здесь волна поднимается. И мы даже уже сейчас видим эти раздвоенности, глянцевости. Масло напоминает с собой как бы вязкую воду. Сюда я синий добавил для темности. И вот она как бы вязкая вода. Это масляная краска. И позволяет с собой э, хитро решать вопросы. Это направление такое, это такое, уже видна эта грань. Можно, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть, чисто для будущего сеанса наметить себе идею этой грани. Вот даже полосы, которые образуются, они уже сами по себе создают эффект толщи воды. Глянец воды. Вот здесь какой-то раздвоенный элемент. Небольшой, но раздвоенный. Сюда пошла пена и потоки. Поток воды. Прямо разбелом, можно разбелом синего, загнать и это. Чуть в пользу голубой ФЦ. Плюс зеленый. Будь то изумрудная, будь то бирюзовая. У нас появится теневая. Дальней, ну, второй волны, даже не дальней, а второй. И по макушке ее разбил синего, то есть нечистые белила лучше. Лодочный характер укладки, то есть провисательный. Уложим пену на второй волне. Тоже пока только обозначаем основные массы. Мы должны увидеть эти массы красивыми. И как только мы их увидим, можно уже остановить первый этап. Здесь вообще больше уже ничего не надо делать. Ну, разве что чуть-чуть подчеркнуть плоскость и дать вот эти... Вот прям по жидкой краске, смотрите, как, как прикольно белило заходит. Жидкость здесь высокая, а белила заходят более вязкие и создается такой стихийный характер густот, так же как у пены стихийный сгусток пен. Немножко я влекся, хотел еще короче сделать его, вот, чтобы все сложные вещи. Но ну, как-то вот хорошо, что будет набрана. В данном случае ультрамарин, пена в тени, пусть будет ультрамарин с белилами. Вот. И вот это мгла. Это мгла никак не отвлекает от переднего плана. Может мы несколько этих полосочек белого положим. Может сейчас, а может уже в следующем сеансе чуть-чуть на разбелом голубой ФЦ. Но можно обойтись и без этого. То есть, если у вас там просто ровная Горизонталь этого тоже достаточно. Вот такое нечто. Этого уже достаточно. Итак, первый сеанс готов. Не знаю, мы потратили, наверное, минут 15. И дадим краски высохнуть и будем уже развивать эту тему. Ну, вот еще подниму здесь, чтобы веселее было. Все, да. 3-4 дня. Все, и мы можем писать снова нашу работу и прошло дня 4 основные места высохли чуть чуть не высохли белила но они умеют долго сохнуть особенно эти титановые вот маслом натираю работу в тех местах где э, не где просохла краска. Эти места немножечко обхожу. Много масла не льем. То есть натирательное количество масла, натирательного количество вот и вот здесь залез уже дерево ну, и ничего если так все ввело и лишнее вещество даже после этого напирания чуть-чуть соберу